Солнечный ангел твоя позолота в суете дней, Птичей стремительности полета стала видней. Солнечный ангел ты вновь посылаешь, стрелы свои. Может, и ты обязательно знаешь силу любви. Через Настя усилий быть прежним юным, двигаться вспять в памяти сердце звучащие струны трудно порвать. Чет, усилий быть прежним юным, двигаться вспять в памяти сердце звучащие струны трудно порвать. Свой блистающий лучик в сумрак ночной. И на уступе невидимой кручи двери закрой. Легкостью ветра в закрытые окна не постучи, Душу которой так одиноко жить научи. Через Тщетность усилий быть прежним юным, Двигаться вспять в памяти сердце, Звучащие труды трудно порвать. Тщетность усилий быть прежним юным, Двигаться вспять в памяти сердце, звучащий струны, Четностью сили быть прежним юным Двигаться вспять В памяти сердце звучащей струны трудно порвать Четностью сили быть прежним юным Двигаться вспять В памяти сердце звучащей струны трудно порвать Счетность усилий быть прежним юным, Двигаться вспять, В памяти сердце звучащие струны трудно порвать.